на ногах! Иди сюда! Got oh, here! Yes. пленниками вместе с Айрейдом и тысячами других автоботов. Навсегда. Что произошло? Это ведро с шурупами журничало, Вот что! Мегатрон телепортировал нас прямо в тюремную камеру. Заботы в заключении, бегство невозможно. Счастливо оставаться, жавете с миром. У нас отобрали пушки. Опять. Что делать будем? Хм. Я чувствую слабые энергетические всплески от той стены. При всем уважении, Оптимус, не понимаю, как нам это поможет. Ну тогда сайт свайп. Смотри и учись. ты! Не знал, что ты так умеешь! Ты вообще многого обо мне не знаешь, Сайдсвайл. Взгляните на эти камеры. Обзаботать! Они пришли нас спасти! Освободите нас! Камеры наглухо заперты. Оптимус, можешь снова прорубить стену? Боюсь, нет. Этот фокус высасывает все энергорезервы и требует долгой перезарядки. Ну как-то ведь эти двери можно открыть! ирейд внимательно осмотрел тюремный комплекс. Найдем его, найдется и решение проблемы. Вы нас не освободите! Скоро вы окажетесь на свободе, брат. Будьте терпеливы, сильный дух И готовьтесь к битве. А, -а, -а как же мы? Стойте! Вы куда? Это ведет! Это Оптимус! Мы передадим свое напутствие! Куда? Разнесите их Подкрепления? Я польщен. А, вот и они! Ну, вы Ну, конечно, больше всех сделал я. Моя секира перезарядилась. Все сюда! сильное. Смотрите, чтобы вас не затянуло в дробилки. Вот что такое переработка пленных. Да уж. Десептиконы за это дорого заплатят. Смотрите, в той камере Эйрейт. А я догадал, когда вы, ребята, соизволите появиться? А мы попали на внеплановую экскурсию. Полюбовались видами, постреляли, как обычно, в общем. Не будь таким самоуверенным. Подозреваю, что мы тут не одни. Эй! Это еще что?